Чувак. Здрасте. Здравствуйте. Все так сам. Нормально. Как Чем занимаешься? Да так. Сижу сейчас в рулетке, общаюсь с людьми. А, вы. Ну так по-разному. Ну, в целом там. Какое, какое направление вот, о чем вы именно будете развить хочешь? Да так, о жизни, об того, мы, о, там, не знаю. О наступающем Новом годе, я не знаю. Ну ты, я смотрю, подготовился уже, украшился, да? Ну да. Красавчик. У вас есть настроение новогоднее? У меня да, но я атрибутику просто это не поддерживаю. А, вот нет? Это да. вот украшение, гирлянды, это я не люблю, а внутри вы, да. Вы, вы, наверное, это, варите мед синего цвета, да? Ну вот если только это. Ну но новогодний, он там немножко хвои. Можжевельник, можжевельник. А, да. новогоднюю ночь пить э, джин. Ну не синий мед твой, не, не употребляйте. Ну, да. будем... Я, что, что, ну, это сериал уже, Тихо, ну. тихо. Breaking Bad. Ну тихо. Ты смотри, а вдруг... Какой, забанят. Мы сейчас с тобой наговорим, а нас потом деньги... Осуждаю, осуждаю, вот, что я сказал. Это все. все... Это все... Это нет, все... Это, это все... Это все... Да. Мираж. Конечно, вот правильно. А вот можжевельник... Один перец добавлял... Перец, помню, да, парни? Он добавлял mm -hmm. перец. Вот. А я можовельник. Можвельник. Можжевельник, можжевельник чтобы джим был. Как будто бы джин новогодний, как будто елкой. Вот прям вообще mm -hmm. хорошо. Потом все, новогод... все новогодние праздники. Оп! И все это в настроении. Все каникулы. И ровно, как в понедельник 9 числа на работу, ты такой, оп, я все в норме. Восьмого немножечко, туп... э, немножечко не в норме, а девятого на работу уже в норме. Только так. заедайте хорошо, чтобы е это. Естественно, естественно. Не как туко. Помнишь туку? Не как туко. Да. Туко ага. перебачивал. Вс, ну мы в это. Держим грани. Блин, Breaking B, я смотрел, но это, наверное, год назад было, так что я уже чуть подзабыл, конечно, что там. Ну, примерно понимаем. Ну конечно, конечно. Давай, здоровья, в общем, тест наступает. Давай, давай. Yeah. Рождество. увидишь католиков их поздравить. Yeah. Всем, всем right. здоровья, счастья, бывает. Удобно, да? Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блогер, блогер. блогер,